Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Магивара, И сегодня мы будем играть в ночной деревне и зарабатывать очень много звезд. И тем более сносить базы на три звезды благодаря Миксу, который просто тащит эту игру. Сейчас мы прожимаем лайкосик и подписываемся на канал, а мы начинаем сразу же в каточки летим. Кубки у меня 4500. Напишите в комментариях, какие у вас кубки. Сейчас я играю на таких кубках и довольно-таки... Спокойненько здесь нахожусь и Да, бывает сливаюсь, но поднимаюсь Это мой, э, так сказать, э, средний уровень Смотрите, здесь сверху два э, дробильщика Так как у нас есть войска, которые замедляют их Мы высаживаем на дробильщики И высаживаем машину, чтобы благодаря ее суперу Нанести дополнительный дамаг и снести этот дробильщик Иначе он нам в будущем помешает Пеку в этом миксе обязательно надо иметь Для того, чтобы убить всех войск, которые защищают базу э, сторожевую вроде бы казарму, вот, которая очень сильно мешает нашим хогам для дальнейшей подчистки. Все, мы основную, так сказать, дев а, убрали. Это два дробильщика и один, одна мега, мега тесла. Их обязательно нужно убирать, иначе вам а, и вашим хогам будет несладко, и вы, скорее всего, не заберете на три звезды эту базу. Вот так вот. А теперь ждем, когда они все подчистят. Остается 6% добить один лагерь. И вот воля. Три звезды. Да, возможно, они долго сносят эту базу. Но э, в этом матче немножко осталось меньше, но все равно. Посмотрите, микс такой же абсолютно был у противника, но он не смог сделать э, мою базу на три звезды, а мы смогли. Дальнейшая база имеет структуру намного сложнее, чем предыдущая, но дробильщики находятся э, с, с внешней стороны, так сказать. Мы заходим сверху, потому что, э, как мы знаем, казарму надо убирать сразу, иначе она хогом нашим не даст э, нормально действовать по всей базе. И смотрите, самое главное, нам нужно добить дробильщик и мегатеслу, так как они наносят самый большой урон сплешем и суммарный такой урон все мы забираем мегатеслу и дробильщик остается один дробильщик и тут конечно есть вопросы заберем ли мы его вот пека жива боевая машина тоже жива очень много хогов посмотрите еще живы и скорее всего это тоже трешечка вы только представьте буквально заход сверху который э, был со стороны казармы означает победу так что обязательно тоже точно так же действуйте и дробильщик э, добивается или не добивается? Нет, не добивается. Но наш, наши войска живу, живы еще. Это супер Пека и э, наш супер строитель на своем э, крутом роботе. Ну а теперь ждем, когда все это почистится. И ребятки, у нас, конечно же, минута остается до конца матча, но самое главное, что мы забираем 3 звезды. В сейчасшнее время на таких кубках очень редко забирают люди 3 звезды. Вот, отлично, все, мы забрали 3 звезды, и сейчас на этих трофеях очень редко кто забирает 3 звезды, и даже не важно, сколько вы на это времени потратите, главное, забирайте. И посмотрите, противники забирают по 50, по, ну, в целом, по 1 звезды, по 2 очень редко, так что обязательно этот микс юзайте, он де реально делает три э, звезды, но не всегда. Вы можете проигрывать, я лично проигрываю, э, но он, этот микс, реально дает э, о себе знать, так как я бы просто так вам и не показал. А дальше здесь решаю выбрать две пеки для того, чтобы почистить э, левый и правый края, но <съем> что-то пека отправилась вообще хрен пойми куда. Вот И здесь я атакую со стороны караульни и мега мегатеслы. Постараюсь сейчас забрать, но что-то, мне кажется, уже хогов вообще не осталось. Дробильщик что-то долбит. Хоги с правой стороны, да, их много очень. И в целом, не знаю даже, что получится. Сможем ли мы забрать три звезды? Ждем. Итак, у нас все-таки добирается боевая машина до главного здания и забирает нам 66% с двумя звездочками. Это очень круто. И мы выигрываем этот матч. Две звезды для нас очень хорошо. И самое главное, прокачиваем нашу базу. Я прокачал одну башню лучниц, и сейчас будем прокачивать вторую. Если вам понравился видеоролик, то обязательно поставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.